Для построения изображения светящейся точки достаточно знать ход двух основных лучей в линзе. Построим изображение в собирающей линзе. Луч света 1 от точки S пройдет через оптический центр собирающей линзы не преломляясь. Луч 2 проведем параллельно главной оптической оси. Преломившийся луч пройдет через главный фокус линзы F точка пересечения S' этих двух лучей после преломления в линзе и будет изображением точки S. Оно получено при пересечении двух световых лучей и является действительным.